Построим график тангенса сначала на интервале с концами минус 1 вторая π, 1 вторая π. Значение функции тангенс в нескольких точках указанного интервала найдем с помощью линии тангенсов. Итак, мы получили график тангенса на интервале с концами минус 1 вторая π, 1 вторая π. График тангенса на всей области определения получается параллельными переносами построенной части графика вдоль оси x вправо и влево на π, 2π и так далее. График функции тангенс называется тангенсоидой.